В этом видео вы узнаете, как очень просто приготовить оригинальный салат Дед Мороз. Для его приготовления нам понадобится 100 граммов ветчины, 100 граммов вареной куриной грудки, 100 граммов консервированных шампиньонов, 80 граммов твердого сыра, 1 соленый огурец, майонез, для украшения 1 помидор и 2 вареных яйца. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Начинаем с того, что мелко режем куриную грудку. Соломкой режем ветчину, огурец и консервированные шампиньоны. Сыр натираем на мелкой терке. Салат выкладываем слоями, каждый смазывая майонезом, придав салату форму головы Деда Мороза. Затем мелко нарезаем помидор, белки отделяем от желтков, и натираем по отдельности на мелкой терке. Шапку выкладываем кусочками помидоров. Белком выкладываем обрамление шапки и бороду. Желтком выкладываем лицо. Глаза делаем из кусочков ножек грибов. Нос из помидоров. Вы можете сделать глаза из половинок маслинов, а нос из половинки некрупного помидора. Вот наш Дед Мороз и готов!